Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании Amarkets. А Мы сегодня с вами посмотрим технический анализ криптовалют. Давайте, наверное, начнем с BTC, значит, как основной нашего такого ядра. Значит, у нас здесь пока уровень не пробивается, нижний. Вот у нас low есть. Вот он этот low. Зона 15460. почему зона, потому что тут укол был, ну мы берем всегда по первому уколу вот этому, можно взять конечно вот так, это тоже будет как уровень там 15 574 по первой свече, которая была вниз, большая. Значит, и, и потом отскочили от этого уровня с ложным пробоем, потом еще один ложный был, и пока цена стоит на месте. Ну, пока такая себе ситуация, по недельке, если взять, мы уже там три недели стоим в этой зоне, и обычно, когда у нас уровень пробивается, как было здесь, должно быть продолжение. У нас продолжения, мы видим, нету, то есть у нас цена стоит на месте, то есть уже тяжело ему идти дальше, ну пока выглядит так себе, я думаю, что может сходить там в зону там 12 тысяч, это может быть. 12-10 это уже скорее всего где-то там будет лов. Ну, возможно. Никто точно не знает. Но уже эти цены уже до больших игроков реально интересны. Плюс очень сильная здесь была консолидация с начала лета, видите, пробили и нету дальше продолжения, хотя оно должно быть по факту, видите, сразу резкий выкуп. Обычно, когда, видите, вот смотрите, был уровень здесь, пробивается сразу и идет продолжение, обратите внимание. Потом уровень, например, был здесь, видите, пробили продолжение, потом здесь тоже. Но тут вот было такое, что было накопление, вот у нас был тут. Yeah, вот вот здесь да, пробили уровень был, было вот консолидация И потом только продолжение Посмотрим, может быть что-то такое будет похоже Но уже вот эта консолидация Ребята, очень длинная была Тут уже набрали большие именно позиции Это, Я уверен, что здесь много набирали Большие игроки Но возможно, ребята, еще пойдет ниже Пока, конечно, выглядит не очень лонгово То есть покупать пока я бы не стал Только спекулятивно работать со стопами То есть без стопов Не рекомендовал бы брать Значит, что по Аде? Ада пробила 30, там 42, вот здесь уровень. Мы с вами тоже отмечали его, протестировали. И дальше пошли вниз. Следующая цель 20 центов по Аде. Если пробивает нижний лоу, вот он, 29, 0.29, тогда идем дальше. То есть пока здесь шартовый модель BNB, ребят, тут пока сильнее выглядит рынка. Сильнее рынка выглядит, смотрите. Был, был пробой вот этого уровня, 265 с резким возвратом. И дальше пошли наверх. То есть реально очень сильная монета. Ну и плюс сейчас откатились. Сейчас уже тут непонятно. Вот уровень есть 295. Вот его сейчас протестировали и посмотрим. Пока, конечно, тоже так себе выглядит. Я бы тут его торговал только спекулятивно. Никаких там долгосроков пока брать не надо по таким ценам. Dash. Отскочил Dash немного от уровня 43. Ну и пока стоит на месте здесь тоже. Ну пока вот этот уровень протестировали. Можно отсюда пробовать шорт. Там, да, со стопом там выше 57. Ну и целью там 48-47. По факту. Дот выглядел сильнее, но тоже, ребят, продавили 5.8. Пошел вниз в зоне 5. Я думаю, там может быть и 4 доллара по нему. Цель. То есть пока, видите, нисходящий, нисходящий тренд, никаких пока разворотов нет, ничего нет. Возможно какие-то отскоки будут на нисходящем тренде, например, там резкие, надо на таких отскоках продавать просто. Потому что пока, я думаю, еще будет цена стоять. Никуда, думаю, оно расти э, долгосрочно не будет. EOS продавили. Если продавят ниже 0.77, тоже будет ему не хорошо, скажем так. Поэтому пока EOS тоже, я думаю, что может, может валиться э, дальше. То есть, пока что, думаю, брать его тоже не надо на долгосрок. Эфир. Всем интересно очень эфир. Ребят, продавили 1255. 1255 продавили. И я думаю, что на тысячу, на 900-1000, я думаю, что пойдет. Вот эта зона следующая будет поддержки. Ну, если пробьют, конечно, 1072. Вот этот уровень 1072, 1071 даже. Вот если это провалит, тогда идем дальше. То есть пока что он вот оттестировал э, уровень сопротивления. Лонг можно выше 1254, если будет закрепление. Пока что лонги здесь отменяются. По факту то. Так что у нас LTC был сильнее LTC, ребятки. Вообще просто LTC очень мощно стоял. Посмотрите, LTC отскочил был от уровня 48. Видите резкие снижения и резкий рост погасили полностью все падение с перехай. Но это реально круто, ребят. Честно вам скажу, это очень круто смотрится. Но пока что, видите, нисходящий тренд у нас не менялся. То есть нисходящий тренд у нас не менялся. Если мы проведем даже линию здесь, то в целом эта линия вот она. Смотрите. Хотя нет, видите, хотя пробили линию эту, Ну, если так взять, то да, если так взять, то да, пробили. Но это еще тоже, мы это уже видели, пробивает и потом дальше вниз, по битку тоже были, пробили линию исходящего тренда и дальше вниз. Поэтому это еще ничего не значит, когда он стоит в раньше. это значит, когда рынок двигается там, вот как здесь было, да, то есть он только начал там, а тут уже, когда он в стал, стал, уже недалеко от нижних границ, там, зона там 25-30 долларов, то это уже такое, хотя лайт реально сильнее выглядит, друзья, лайт реально выглядит сильнее. Вот он, ну резкое движение, понятное дело, надо было тут продавать. И сейчас вот тестирует вот этот вот уровень, вот он, смотрите, с половиной. Ну я бы тут, конечно, если брать, ребят, только со стопами, если где-то покупать, надо, чтобы он тут еще постоял, тогда можно со стопом на продолжение, хотя... Пока выглядят, конечно, такие свечки, я бы тут не рисковал, такое волатильность. Надо брать, когда вот такая консолидация. Когда такое уже, то, понятное дело, тут уже многие продавали. S&P, ребят, смотрите, S&P дошел почти до уровня нисходящего тренда линии. И сейчас тут вот стоит. Что-то здесь будет, конечно, я думаю, что, скорее всего, завалят, потому что уже достаточно сильно он вырос, low. То есть 3500 на 450, это 500 пунктов наверх, это много, это 15%, даже больше 17% наверх. Вырос, я думаю, что тоже могут залить его, поэтому будем ждать. Салана, ребят, салана пока в нижней границе. Я думаю, что все равно, что, что отскок будет еще минус 70%. Вот это падение было без откатов. То есть это откатик маленький. Я думаю, какой-то отскок в зону там 20 долларов может быть. Вот салана интересно, только со стопом тоже. Но кто -то долгосрок хочет, можете купить на 15% вашего общего объема именно в этот в этот инструмент. Например, вы хотите купить слану там на 5000 долларов, гипотетически, да, можете купить там на там, 750 долларов или на 1000 долларов и все остальное, и все в кэш. Если потом пойдет ниже, можно будет устренить, но она достаточно уже сильно упала, ребят, достаточно сильно, поэтому может быть какой-то отскок резкий будет там в зону 20, может быть 22, сюда где-то. В 26 пока не знаю, 100% пока рановато говорить, но думаю в зону 20 может отскочить очень быстро. Чисто теоретически, да, но это все, ребята, тоже момент с рисками связан, поэтому смотрите, чтобы вы соблюдали риски свои. Так, TRX, кстати, вот все-таки трон продавили. Я думал, трон будет держаться, видите, но все-таки вот от уровня здесь это пробили. Но вот если тут здесь, если пробивают этот лоу, там 45, сколько здесь? Вот, вот это с 44 половиной, 44.4, то тогда 0.0, 44.4, тогда может валиться дальше. Ну вот по месячному графику тоже, но ну, следующая цель будет там 2.0.12, вот если туда пойдет. Пока он сильнее, но ну, думаю это до поры до времени. То есть пока что он тоже давит общая конъюнктура рынка и посмотрим как оно будет дальше двигаться. Так что у нас по XLM, Lumen. Ну, пока что стоит, но тоже. Если брать лонг где-то 0.08 со стопом 0.078. Вот сюда вот. Пока что он тоже задавили. Вот тут долго стоял сложными пробоями 0.012 и 7. Вот он. И пока сейчас его задавили. Значит, и может пойти. Ну, может пойти на 0.04. Еще 50% может не Кстати, очень похоже на биток. Тоже стояли в консолидации, пробили такие же три свечки один в один. Прям. Видите, корреляция с битком. Если биток продавит, это тоже продавит. Биток пока, конечно, смотрится печально. По реплу отстоялись были по 0.32, отскочили, почти до 0.42 дошли. И сейчас тоже завалили его, пока что тут тоже понаблюдать. Я пока бы тут не лез. Ну, непонятно вообще, куда пойдет. 50 на 50 здесь. О, кстати, вот Тезас. Да, тезис. Смотрите, если провалит Тезис ниже 0, ну, 0,90 с половиной, то есть 90 с половиной копеек, если это проваливает, то идет дальше. Пока что тоже поджимают, плохо смотрится, нисходящий тренд, никакой консолидации нету, думаю, что продавят еще. Поэтому будьте внимательны, ребят. Если кому-то надо, откричат, открывайте его маркет. Здесь не хорошие условия, понятный терминал, не глючит, потому что даже, допустим, в тех же там, криптобирж, терминалы, они глючные. То есть где-то заявку выставил, не видно, где-то снял, оно снялось, на самом деле показывает, что оно есть, куча документов, надо постоянно перезагружать. Здесь все отлично работает. Понятно, старый добрый метатрейдер. Нормальные стопы, связанные с заявки, нормальная волатильность здесь в e поэтому можете спокойненько, кому там интересно, можете себе торговать и зарабатывать. Поэтому, ребята, всем профита, хорошего дня, прибыльных сделок. С вами был Роман Шкудер. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.